Обновлялся, выходили скрипты и так далее. Но думаю вы поняли. А, что нам нужно? Если у вас нет чита, заходим во вкладку Exploits. Ждем пока загрузится. И выбираем а, любой чит из предложенных. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать Star. Также Star используется без ключ системы. А Splash используется с ключ системой. А далее возвращаемся обратно. Во вкладку Home. И в поиске пишем race Кликер. нажимаем поиск и сегодня в ролике буду показывать э, самый первый по счету скрипт нажимаем кнопочку скачать далее еще раз скачать и как видите все очень просто э, получается скрипт и вы его просто копируете далее заходим в roblox э, запускаем чит также к сожалению этот скрипт работает только на dll от cornell к сожалению, на Vrdefs он не работает. А, как вы знаете, CraneL используется с ключ-системой. Также в настройках не забудьте выбрать CraneL. Далее возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжекнемся. Все отлично, у меня инжектор прошел. А, у вас инжект сразу не пройдет, потому что вам нужно сначала будет написать ключ. А вот в появившемся окошке... А там у вас будет ссылка, вы эту ссылку копируете, далее вставляете в поисковую строку браузера, нажимаете поиск, проходите капчу, далее вас перекидывает на сайт, вы ждете на том сайте 15 секунд, и опять заново эту ссылку в поисковую строку вставляете, нажимаете поиск, также проходите капчу, и так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ, вы этот ключ копируете, вставляете в окошко. Далее нажимаете Enter, и у вас получается заинжекция. А что нам нужно дальше? Вставляем скрипт в сам чит, и нажимаем кнопочку Exclude. Вот он появляется. Довольно простой скрипт, всего лишь две функции, автоклик и автовин. А получается, сейчас ждем, когда начнется Игра. И сейчас покажу, как работают автоклики. Это сделана функция для того, чтобы, если вы замучились, допустим, автоматически получается получать победы. Просто включаете автокликер, тем самым накапливаете скорость. И если хотите, можете сами пробежать, получается, весь маршрут. Ну, конечно, по времени это дольше займет. Все-таки удобнее и намного легче использовать функцию «АвтоВин». Сейчас, в принципе, покажу, как она работает. То есть, запоминаем, сколько у меня побед. 3 700. Включаем эту функцию. И смотрим, что будет происходить. И, как видите, буквально за несколько секунд я заработал, получается, 1200 побед. В принципе, довольно неплохо. К сожалению, победа больше идти не будут. Потому что вы, получается, за этот раунд, который, грубо говоря, начался, вы уже получили максимум побед. И следующие победы вы сможете получать только после того, как заново начнется следующая игра. То есть нужно подождать время, которое вот здесь сверху написано. В течение этого времени начнется новый раунд. И после этого нового раунда вы сможете опять получить победы. Кстати, не знаю, как тут на спавне пахнется, Скорее всего, даже этой кнопки нету. Ну давайте пробежим тогда и откроем яйца. Посмотрим, какие питомцы мне выпадут. Так, чуть-чуть осталось пробежать. Кстати, я не знаю насчет того, то что как здесь получать больше побед. А, возможно, нужны какие-то питомцы, а, либо делать ребёрсты. Ну, блин, опять... Меня тпхнуло на этот бег. Как с него выйти? Давайте включим автовин. И выключим сразу. Короче, почему-то меня тпхает всегда на эту полосу, и мне приходится заново бегать. Короче, ладно. А, значит, здесь есть реберсты. И получается, чтобы сделать первый реберст, нужно накопить 50 тысяч побед. Ну, кстати, это довольно много. Я бы даже сказал, очень много. Вот. Насчет пэтов не знаю. А, сейчас у меня вот такие пэты. Они, короче, дают скорость. А, возможно, есть пэты, которые дают победы. Но не факт, потому что я сам не знаю, не проверял. Но... Если редкость у питомца большая, мне кажется, есть вероятность, что там все-таки будут а, дополнительно к вам победа идти. Давайте попробуем тогда редкого питомца выбить. Не знаю, получится или нет. Открываем. Получается, 4 раза могу только открыть. Довольно мало, но будем надеяться, что выпадет хотя бы какой-то редкий. Пока что падает одна фигня. Так, ну-ка. Угу. Ну, видно, походу, не получится у меня выбить редкого питомца Ну ладно В принципе, кто играет много в этот режим Я думаю, вы знаете, как что здесь работает Насчет питомцев э, Точно не знаю, может быть, все-таки редкие питомцы дают больше побед Но это не точно а, Ну ладно, в принципе, скрипт я вам показал Довольно прикольный скрипт а На этом буду заканчивать Также не забывайте пользоваться моим сайтом Ссылка на него, повторюсь, все, что будет в описании. На этом все. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока!